Вы смотрите новостной канал о мобильных играх Зона Гейм. И этот выпуск, наверное, один из лучших, так как вас ждут самые крутые новости и горячие премьеры. Смотрите в этом выпуске. Появилась новая информация о мобильном Need for Speed, Rainbow Six Mobile и вторая фаза тестирования. Вместо одного Apex Legends Mobile получаем два Apex Legends Mobile. Новая крутая градостроительная игра, обновление для Diablo. Еще одна королевская битва, премьера двух РПГ и много другой крутой информации. Уже есть повод подписаться. Зона Гейм – канал о мобильных играх, подпишись!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 Поэтому за безопасность можете не беспокоиться. Давно мы не рассказывали про интересные RPG-игры. Аватарс. Должна стать одной из лучших для мобильных устройств. Смотрите, открытый мир, красивый мир с изменением погоды и времени суток. Разные персонажи, которым надо овладеть огнем, льдом, громом, светом и тьмой. Путешествуя по миру, вы можете найти снаряжение, что сделает вашего героя лучше. А еще, мир наполнен множеством интересных заданий. Все сделано так, чтобы вы не скучали. Интересно? Тогда, чуток, подождите, игра уже вышла на западе. Скоро появится у нас, хотя VPN вам в помощь. Diablo Immortal получила обновление 1.8 и принес новое подземелье — Dread Weaver с новыми режимами PvP, вроде Проклятой Башни. Приятный бонус добавили элитный квест Astral Bloom и множество других обновлений, улучшающих функционал. Но давайте остановимся на башнях. От магических обелисков, которые были обнаружены совсем недавно, излучается Сила Ауры. Жители Санктуария жаждут захватить эту энергию, только для этого не хватает знаний. Для того, чтобы завладеть энергией, необходим коллективный разум. Видимо, вы уже догадались, что в новом режиме смогут поучаствовать только кланы, которые должны соревноваться за контроль над этими башнями. Участие принесет игрокам приятные бонусы и новые проклятые товары. Прекрасное видео! Надеюсь, скоро у вас будет 20 тысяч подписчиков. Смотрю вас с 8 тысяч подписчиков! Обычно мы рассказываем про игры, которые выйдут через дохрена лет. А вот уже совсем скоро, 8 апреля, выйдет мобильная игра Pocket City 2. Сразу на Android и iOS. Так как вы любите зона гейм за то, что тут нет воды, пробежимся по игре кратенько. Создайте город, разделяя его на зоны, жилые, промышленные и коммерческого использования. Не забывайте про зоны отдыха и исторические достопримечательности. В общем, постройте красивый и современный город. Самое интересное в этой игре то что вы можете прогуляться по своему городу, просто пройтись или прокатиться на транспорте, как в ГТА. Вдобавок, тут полно интересных событий и квестов, можно посещать магазины и другие социальные мероприятия, скучно не будет. Еще один огромный плюс, в игре не будет доната, все открывается собственным трудом. Вы же всегда нойте из-за доната, вот, всего 5 баксов и играйте. Просто лучший канал для того, чтобы не отставать от новостей мобильных игр. Вышла новая выживалка под названием «Завтра». Создайте своего собственного персонажа и вперед к приключениям. Объединяйте силы с друзьями или участвуйте в полноценных PvP-сражениях. Добывайте ресурсы, создавайте оружие, аксессуары и стройте дома. А чтобы не протянуть ноги, не забудьте про охоту для получения пищи. Вообще игра получила менее трех баллов, но разработчики обещают сделать все возможное, чтобы игра была лучшей в своем жанре. Пожелаем им удачи, ибо как Конкуренция и правда серьезная. Как написал наш подписчик, королевская битва поднадоела. Есть паб, а тут еще плюс 100-500 новых. Теперь королек появился и в контре. Знакомые нам персонажи из старой доброй контры, как и положено падают с небес на землю, лутаются и вступают в бой. И так пока не останется один герой или его команда. Чем эта игра должна привлечь новых игроков, не знаю. Но мне лично она неинтересна. По задумке копия папка, графически тоже пап. Не, реально, это копия папка. Но может кому-нибудь захочется поиграть, только что графика лучшая. Но а может этого достаточно? зона гейм есть инфа по радуге уже сколько ждем игру будет обидно если потухнут надежды мобильная игра rainbow six mobile готовится выйти на вторую фазу тестирования это весной эта новость была опубликована на официальных страницах rainbow six mobile и заставила многих игроков ожидать ее возвращения разработчики пообещали начать делиться информацией об изменениях которые были внесены в предыдущий тест наконец игроки смогут ознакомиться с важной дорожной картой чтобы увидеть что нас ожидает в долгосрочной перспективе. В ближайшие месяцы тестирование Rainbow Six Mobile должно начаться, и судя по тому, что об игре многие узнали только по завершению первого тестирования, ожидается резкий всплеск желающих попробовать поиграть. А какую игру вы ждете больше всего, Радугу или Warzone? Может есть что-то лучшее? И да, спасибо, что добавили видео, я этого не ожидал. В одном из выпусков про игры, которые выйдут в 2023 году, мы рассказывали про Хонкай Star Rail. Пришла прекрасная весть. Игра выйдет 26 апреля и сразу на Android и iOS. Осталось подождать совсем немного. Чуть позже эта же игра выйдет и на PlayStation. Для тех, кто не в курсе, это космическая фэнтезийная RPG, в которой игроки отправятся в путешествие по огромным неизведанным мирам. Космический научно-фантастический сюжет игры включает в себя мифы и легенды. А также элементы фэнтези, главный герой отправится в галактику, чтобы исследовать так называемую раковую опухоль всех миров. Геймеры смогут исследовать большую часть вселенной, полную разнообразных культур, окружения и пейзажев. Смотрится красиво и интересно, О, да! Новости, новости, побольше, новостей, побольше. Знаем, что среди вас есть любители игр про самолеты. На днях вышла новая игра «Инстамбул». Для создания Стамбула разработчики использовали карту из Google Maps. Разработчики из Netmarble показали на выставке GDC игровой процесс Seven Deadly Sins Origins. Помимо красивого, открытого мира и взаимодействия персонажа с окружением, появилась информация и о сюжете. История вращается вокруг опытного отряда святых рыцарей, которые замышляли переворот против империи и пытались свергнуть королевство. Однако их планы терпят неудачу, и они терпят поражение от святых рыцарей, которые спустя 10 лет поняли, что допустили ошибку и принялись за свержение самостоятельно. Заполучил власть один тиран, сменился другим. С ним и придется вступить в бой рыцарям святых. Дата выхода пока неизвестна. Кота. Нет ничего про NFS и Racing Master. Need for Speed Mobile. Давненько об игре ничего не было слышно. И наконец-то появилось больше информации. К примеру, первое тестирование было не в ноябре 2022 года, а на полгода раньше. Мобильная NFS-ка тестировалась сразу на Android и на iOS. Также зона гейма смог у тестировщиков узнать о технических требованиях, сюжете и на каком устройстве тестировщики проходили тестирование. И даже почему в интернете не попадают в новые кадры игры. Если вам интересно, обязательно посмотрите наш отдельный выпуск. Ссылку оставим под видео, так же как и ссылки на группы, посвященные Need for Speed Mobile. Я не думаю, что Apex Mobile будет совсем другой игрой. 1 мая закрывается Apex Legends Mobile. Печально, но вместо этого мы получим две мобильные игры. Apex Legends Mobile. Вот так шок. А что если добавлю, что одна из двух версий выйдет уже в этом году? Рассказываем. Та версия, которая закрывается, полностью отдается Tencent. И те же разработчики, которые работали над Apex Legends Mobile, просто ее переделают, оставив многие знакомые нам элементы. Только называться игры Игра теперь будет High Energy Heroes, поменяются персонажи и локации, а все остальное в знакомом виде. Кому интересна игра, переходите по ссылке, там вы сможете найти все известные на сегодняшний день скины, персонажей и много другой интересной информации. Обязательно сделаем отдельный выпуск, а в следующем году мы сможем лицезреть обновленный оригинальный Apex кросс-платформенный. Обязательно посмотрите наши предыдущие новостные выпуски. Там много новых игр, которые выйдут в этом году. Информация все еще актуальна. Смотрите, ничего не пропустите. Возможно, там есть игры, про которые мы не рассказали в этом выпуске. Вы смотрели Зона Гейм, новостной канал о мобильных играх. Как всегда, не прощаемся и увидимся вновь в том же месте. Стоп, как-то некрасиво звучит. А, на том же месте. Вот так будет правильно.